всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео я хотел бы провести эксперимент и сравнить различные эмуляции классического эквалайзера пултек от различных фирм на примере вот такого вокала давайте послушаем и этот вокал взят из проекта, который я записывал на протяжении коучинга для новичков. Он доступен для тех, кто подписан на пакет максимальный. Ну, либо по отдельной ссылке у нас на сайте MusicHelp. В этом видео я хочу поговорить о вот этом эквалайзере Pultech. Uh, у него есть очень большое количество на сегодняшний день различных уже, uh, скажем так, интерпретаций, то есть как в аналоговом, uh, в аналоговых решениях очень много фирм uh, переделывали эту схему, так и в плагиновых. Естественно, мы сегодня будем рассматривать именно виртуальные, то есть плагиновая версия. Uh, но подробнее посмотреть про этот эквалайзер. Uh, у меня также есть видео про его уникальность, то есть уникальность работы этого эквалайзера и почему до сих пор им так э, любят пользоваться. вообще этот эквалайзер достаточно старый. Э, им пользовались еще там в ранние, э, э, эпоху раннего радиовещания э, и использовали именно его для э, обработки именно сигнала для радиовещания. Э, ну так что это ламповый старый эквалайзер, который там, в 50-х годах использовали. И он обладает очень теплым и интересным звучанием при том что у него такие своеобразные настройки и сейчас мы с помощью них собственно и попробуем обработать а также сравнить разные версии а, этого эквалайзера в виде разных плагинов и также посмотрите обязательно видео в базе знаний а, по этому эквалайзеру по его особенностям ну что ж, давайте начнем а, у меня здесь на дорожке сразу загружены разные версии этого а, эквалайзер который у меня есть первое это встроенная в лоджик она с недавнего обновления появилась в лоджике то есть теперь есть он так называется vintage Tube и куб потому что ламповый этот ламповый эквалайзер и здесь у нас э, нас интересует конкретно вот эта верхняя секция потому что она такая классическая эту нижнюю сделали позднее для среднего частотного диапазона а мы будем рассматривать только вот эту верхнюю э, часть Давайте посмотрим, какие еще есть. Есть такая интерпретация от Nomad Factory Blues, есть такая интерпретация от Waves, есть также вот такая еще одна от Nomad Factory уже тоже уже в таком расширенном виде. То есть здесь вот тоже есть. Это дополнительная секция, как в ложиковском ложиковской версии, и еще дополнительные здесь менюшки. Дальше есть версия от T-Rex. И есть версия от Soft-Tube. Здесь называется TubeTech, но по сути все то же самое. Как видите, контроллеры везде одинаковые. То есть если вы научитесь работать с одним, то по сути вы сможете работать с любым из этих плагинов. Но нас интересует именно разница в звучании, потому что, как вы знаете, все плагины, которые основаны на работе каких-то аналоговых приборов у разных фирм у производителей как правило свои алгоритмы свои исходные собственно приборы с которых они делали скажем так вот эти вот все замеры и слепки то есть то как они себя вели поэтому конечно же у каждой фирмы производителя плагинов чуть-чуть отличаются все вот эти эффекты даже если они сделаны по одному устройству поэтому давайте сравним мне всегда это было интересно я еще честно говоря не сравнил так что сделаю это сейчас в реальном времени вместе с вами давайте начнем и попробуем отстроить а, звук с помощью лоджиковского встроенного а, вот такого эквалайзера здесь я хочу чуть-чуть добавить верхов а, для этого у меня вот есть эта секция я хочу добавить где-то в районе может быть 5 килогерц чтобы чуть-чуть приоткрыть звучание вокала я делаю пошире полосу бендвейт, чтобы у нас был такой более широкий подъем, более широкий диапазонный. здесь можно, собственно, поднять вот, этой ручкой boost этот э, высокий диапазон. То есть достаточно мя мягкий эквалайзер, несмотря на то, что я поднял почти наполовину э, шкалы э, у нас звук не прям так э, как-то сильно изменился то есть появилась открытость но нет вот этой холодности нет какого-то такой резкости что очень хорошо Just relax, I love you. а также можно чуть-чуть срезать э, Низкую середину об этой ручке я также подробнее рассказывал в другом видео. Just relax, I love you. Just relax, I love, you. Just relax, I love you. Ну, думаю, достаточно. наша сейчас задача здесь не обработать вокал, а именно добиться какого-то некого звучания и использовать все эти ручки. Кстати, так здесь можно сделать high atten, то есть это понижение, наоборот, с помощью такого высокого шельфа, понижение высоких частот можно сделать наоборот такой более э, закрытый по верхам, то есть если слишком много песка э, в записи, то можно сделать его чуть меньше. И в случае плагина от Logic, от производителей, тут есть ручка Drive, которая добавляет еще гармоники. Так как это эквалайзер, который был сделан на ламповой схемотехнике, естественно, он вносил гармонические искажения в сигнал. И, собственно, здесь эти гармонические искажения выведены в отдельную ручку, где можно их подмешать. Just relax, I love you. Ну то есть появляется такой небольшой окрас в верхней середине чуть такой более насыщенный звук но он не всегда подходит не всегда нужен но для эксперимента мы сейчас не будем это использовать эту ручку потому что у других плагинов ее нет мы оставим только вот эти настройки и вот этот эквазер я уберу нижний чтобы он не работал Just relax, I love you. Just relax, ну, то есть мы сделали чуть такой более открытый вокал, менее гудящий и э, более такой высокочастотный. Давайте э, добавим другой эквалайзер и воспроизведем те же настройки. на 5 килогерц так здесь настройки у нас те же bent только чуть побольше а, и здесь на 100 здесь кстати, у нас есть дополнительная возможность еще поставить на 120 на 140 чего нету у оригинального Полтека, этот ложиковский ближе к оригинальному, то есть там было только максимально 100, 100 герц а, Так, ну здесь вроде, вроде мы воссоздали настройки. Плюс-минус те же самые. Давайте откроем сразу все остальные. Сделаем то же самое. Так, здесь тоже есть. Следующий у нас опять Nomad Factory. Я выключаю эту секцию. Так, и здесь мы восстанавливаем те же настройки. Так, отлично. x так почему-то мне не дает поменять. У некоторых плагинов такая очень странное управление, что они почему-то не поддаются какому-то контролю. Ха, интересно. Вот, получилось. А, так, здесь мы поставим на 5. Так, ну, с горем пополам настроили. Так, и у нас остался последний. Это TupTech. поставим те же настройки все готово так теперь давайте попробуем их сравнить Будем, я буду включать поочередно каждый из них и мы их все сравним давайте включим еще раз лоджиковский так, следующий. Ну, разница, конечно, на лицо, как говорится. Так, следующий слушаем. И последний И послушаем без Just relax, I love you. Just relax, I love you, just relax, just relax, I love you, that's the way I feel it, just relax, I love you. Так, здесь сделаем кроссфейд. Uh, ну что ж давайте сравним конечно тут были очень странные какие-то представители особенно вот этот Tubes, но это достаточно старый плагин возможно какие-то свои алгоритмы были relax, love... То здесь такое повышение это достаточно сильное повышение здесь видимо подразумевается гораздо меньшее значение relax, feel... ну он собственно и отличается среди всех представленных других моделей здесь больше диапазон низких частот то есть он такой скажем более гибридный к этой версии то есть уже такая доработанная разработчиками под их вкус поэтому он такая не совсем наверное честная вот ну собственно она мне меньше всех понравилась конечно же давайте еще раз послушаем оригинальный Лоджиковский вариант relax, послушаем вариант от Waves достаточно близкий к лоджику I... но при этом он чуть более такой теплый более широко как-то звучащий то есть мне он нравится больше uh, посмотрим вариант от nomad factory еще один но это тоже уже поближе, конечно, к классическим вариантом. То есть в отличие от Bluetooth версии, тут, конечно, нет такого сильного завала высоких частот, но все равно он чуть-чуть такой более яркий, чем остальные модели. Ну, они очень похожи с waves, то есть по звучанию, вот этот эта версия от Nomad Factory очень похожа на Waves. Давайте сравним с ä, t Сейчас я сравню Waves и T-Rex в мне кажется более такой бархатно звучащий а от t-rex получается такой немножко тонкий звук relax, то есть возможно нужно либо делать больший буст либо меньше вот этот аттене um, и давайте послушаем еще вариант от Way... Uh, но ну, эта версия такая еще более такая высокочастотная, то есть звук здесь чуть потоньше, он не резкий, но при этом такой чуть более верхастый становится, такой воздушный. Um, ну и опять же, он такой достаточно тонкий. То есть такими настройками uh, мне больше всех понравился Waves uh, вариант. То есть он при этом uh, достаточно плотно, жирно звучит. От, появился верх, которого не было. Давайте еще раз сравним uh, без вообще обработки. Just relax, I love you. Just relax, I love you. то есть появился верх открытый но при этом не ушел вниз то есть он не исчез а он остался и конечно же мне вот этот вариант с такими настройками во всяком случае он мне нравится больше какой мы можем сделать вывод? То есть, помимо того, что, как уже понятно, все они звучат по-разному, опять же, то, что я говорил в самом начале, все зависит от схемотехники, от алгоритмов, от вкусов разработчиков и вообще много от каких факторов. С практической точки зрения я должен сказать так, что, конечно же, неважно, каким из них вы будете пользоваться, то есть мы сравнивали сейчас на одних и тех же настройках, но когда вы работаете с эквалайзером тем более с таким то есть не классическим а таким достаточно интересным эквалайзером то тут нужно все крутить то есть не, не, вне зависимости от того какая у вас есть версия только встроенная в ложек или э, что-то вы приобрели вот из этих вот пакетов например T-Rex или waves э, неважно вам главное изучить именно звучание этого прибора его возможности и э, собственно слушать конечный результат то есть я думаю это так понятно то есть то что мы здесь сравниваем это мы не столько ищем кто лучше кто хуже а просто смотрим различные вариации как при одних и тех же настройках у нас по-разному звучат по сути одни и те же плагины просто в разных интерпретациях от разных разработчиков от разных людей и все это должно подводить к такой общей мысли что в принципе не важно каким инструментом вы пользуетесь важно просто знать его какие-то характерные моменты и уметь подстраиваться под ситуацию то есть вот в данном случае я слышал что на каких-то плагинах с этими настройками мне где-то слишком было много верхов где-то не хватало низов, то есть по сути я мог эти настройки чуть подкорректировать и приблизиться к примерно тому же результату, который я получил, например, вот на этом плагине. То есть понятно, что на каком-то вы просто быстрее получите нужный результат, чем на другом плагине, и для этого нужно, конечно же, изучать, слушать и привыкать к конкретным плагинам. То есть если у вас появился какой-то новый плагин в вашем арсенале, изучите его полностью в разных ситуациях. Это самый лучший Самый лучший, скажем так, возможность, самая лучшая возможность применять плагины и взять их в свой арсенал. То есть для вас плагины будут не просто какой-то непонятный прибор с набором каких-то встроенных пресетов, которые авось подойдут, авось не подойдут. А у вас будет уже конкретное понимание характера того или иного плагина. И в конкретную ситуацию вы откроете тот или иной и будете им использовать именно им, чтобы там достичь какого-то определенного результата. Поэтому все там профессиональные звукорежиссеры уже с, с огромным стажем там работы многолетней, там смотреть на западных наших коллег, у них как правило все эти плагины как, из сессии в сессию плюс-минус одни и те же. То есть несмотря на то, что у них там большой есть доступ к разным плагинам, они пользуются плюс-минус одними и теми же, потому что они уже к ним привыкли, они уже знают их возможности и когда они слышат какой-то изъян в исходном треке, и знают что им нужно внести в звучание исходного трека они берут именно тот плагин потому что они в нем уже уверенно не знает его звучание не знает его характер не знает его возможности его диапазоны и даже если у них нету какого-то определенного плагина, они смогут э, в новом плагине э, что-то пытаться похожее добиться. То есть тут понимаете такой гибрид: с одной стороны у вас есть знание э, конкретного плагина, а с другой стороны у вас есть э, четкая уверенность, что вы хотите услышать. И даже если вдруг вы окажетесь на каком-то компьютере, где нету, например, полтэк от Waves, но есть полтэк встроенный в Logic, то вы постараетесь добиться тех же значений э, именно звука как вы например, добились бы на waves просто возможно если вы сравните положение ручек они будут конечно же в разных положениях, потому что вы ориентируетесь на слух, а не на ручки. Вот это касаемо также и пресетов, то есть не ориентируйтесь на пресеты. Пресеты это просто как э, такой вариант, он где-то подходит, где-то не подходит. То есть это хорошо для обучения, но это не очень хорошо для уже какого-то финального продакшена для финальной работы. Поэтому всегда экспериментируйте и помните, что самое главное это конечный результат, а не то, как вы его достигли. То есть не то в каких положениях вас стоят эти ручки каким плагином от какого разработчика вы пользовались то есть важно именно конечное звучание и так или иначе можно в принципе похожего звучания добиться на разных плагинах просто с разными настройками ну думаю это понятно мы с вами еще обязательно потестируем различные такие же модели других классических приборов и компрессоров и эквалайзеров так что оставайтесь следить с нами и следите за новостями Uh, и смотрите следующее видео. С вами был Дмитрий Русул. Всем успехов в творчестве. Всем пока.